ля девятая сура сура называется «Аль -Фаджр, аль фаджр заря многие знают это слово «Аль-Фаджр». есть у нас Салятуль Фаджир, утренняя, утренняя молитва. Салятуль Фаджир, утренняя молитва. Итак, Аль-Фаджир, Аль-Фаджир, это заря. Аль-Фаджир. Значит, сура аль-Фаджр, номер сура 89, количество аятов 30. Ауду Билляхи, Минашайтани Раджим, Митсмилляхи Рахмани Рахи. Аллах Субханаху таля клянется, Вал-Фаджири, Вал-Фаджири, Я клянусь зарею, я клянусь зарею. Это Аллах Субхану Аталя клянется. Нам нельзя кляться ни солнцем, ни зарею, ни закатом, ни восходом, ни еще чем-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану та'аля. Только клянемся Аллахом, Субхану Ваталя, Вал-Фаджари, Аллах говорит, я клянусь зарею, потому что это Аллах создатель этих всех вещей. Затем говорит, Валяялин, ашер, Валяялин ашер, а также десятью ночами, а также ва это и, или и, или а, а также... Лаялин – это множественное число слова лейля. Ночь. А лаялин – это будет ночи. Аширун это десять. Аширун это 10. 10. Ва Ашир. И десятью ночами. А также десятью ночами. Аллах Субтитров клянется. Ва шафаи. Также Аллах Субтитров говорит. И клянусь, ашафа, аш вальватер. Шафа это четные вещи, четные вещи, четом и нечетом. Уальватер это нечетные вещи. Вот, например, молитва витер есть салятуль Витер. После всех пяти молитв мы читаем салятуль Витер, три раката, или пять ракатов, или семь ракатов. Это витр называется. В шевги, в луотр. В шевги, Значит, шафрон это чет, четное, а луотр это нечетное. В шевги, Валлайли. луотри. В лаили, опять ночь. В лаили, и яср, идай яср, и ночью клянусь. Аллах говорит, и ночью когда? и да, когда она яср. Яср движется. Яср. И ночью, когда она движется, валлайли, и да, яср. И ночью, когда она движется. Смотрите, сколько вещей в четырех аятах Аллах Сухану Таля поклялся. фаджр, Наяли на ашер, десятью ночами четными и не, нечетными вещами. Вулляй <говорить> ли <к нам> я ясари также ночью, когда она движется. И далее Аллах Субхану спрашивает: Галь-фи далика, галь ли хасамуль хейджир. Галь это вопрос. А, фидалика, в том, то есть во всех тех вещах, которыми Аллах Субхана поклялся, во всем этом, во всей этой клятве, Гальви далеке Асамулиди достаточно ли в том клятвы Асамон это клятва? Мы же говорим о всему а Асам это клятва. Достаточно ли в том клятвы Лиди Лиди для обладающего Хиджер Хиджер это разумом для обладающего разумом вот этих всех клятв? Хватает ли тому, у кого есть разум, кто может поразмышлять над всеми этими вещами и сказать, да, мне достаточно это. Гальфи далека касам, лиди хиджер, достаточно ли в том клятвы, лиди, ли, зи, ли, ли это для, зи а, обладающего хиджер, это разум. Ли-зи-хиджр, Ли-зи-хиджр, зи хиджр Достаточно ли в том клятвы для обладающего разума? Алям-тара, Алям-тара, Разве ты не видел? А это вопрос. Лям-тара это отрицание. Разве ты не видел? Разве ты не видел? Кайфа фааля, робобука, Как поступил? Что сделал? Кайфа, как? Фааля сделал, поступил! Твой, Господь! роббука Господь твой! Би с Ад! Ад? Это адиты! Время такое было, адиты! Разве ты не видел? Как? Как поступил Фа раббука, Господь твой би один би с народом ад, адитами? Разве ты не видел, как Господь твой поступил с адитами? Ад – это адиты. Ирама. Затиль имад. Ирама. Затиль имад. Народом. Ирама. Обладателем колонн. Ирам – это народ Ирама. Аймат это колонны. Фи Амадин мумаддада. Мы с вами проходили это слово Амад. Фиамадин Амадин – это колонны. Амадун аймад это уже колонны. Зат – это обладающий. Затуль аймат Или Затиль и Ирамадатиль Аимад. Народом Ирама. Обладателем колонн. АЛЛАТИ ЛАМЮХЛАК МИСЛЮХА ФИЛ БИЛАД АЛЛАТИ Вот эти колонны. АЛЛАТИ ЛАМЮХЛАК Подобных, которым ЛАМЮХЛАК Никто не сделал. МИСЛЮХА подобные им, мислюха, филбилят. Филбилят, то есть в местностях, в странах. АЛЛАТИ ЛАМ ЮХЛАК МИСЛЮХА ФИЛБИЛЯТ. ЛАМ МИСЛЮХА. Вот эти аимад, такие колонны, огромные, огромные колонны, таких колонн никто не делал. Как вот Ирам, вот они делали. АЛЛАТИ ЛАМ ЮХЛАК Видите, лям, он пришел перед глаголом. Было, был глагол юхляку, но когда лям приходит, он отрицает и на конце глагола делает сукун. Лям юхляку. А. Лям юхляко. не Филь-биляди. Фил это, видите, харф джармаджирур. «джар То есть после. После фи приходит слово, оно будет заканчиваться на киасру потому что это повлияло фи. Это фи влияет так. Подобных которому не было создано в местностях. Дальше Аллах Спанталя говорит, Васамуда. Васамуда перечисляет. Все эти народы он перечисляет. Смотрите. Самуда лавина, джабу, джабу, джабу с сахара, билвади, «Бельвади». «Васамуда». И «самудяне», то есть народ «самуд». «Васамуда ладина, которые, а которые, джабу». Джабу, что они делали? Рассекали. Джабу сахара. Рассекали сахар. Скалы. Сахар это скалы. Скала. Джабу сахара. бильвади Вади это долины. Вади. Вади это долина. бильвади это здесь джармаджур. Потому что харфульба пришел. И из-за этого слово «альвади» стало заканчиваться на кесару, потому что «би» пришло. Как, например, «бисми». Мы говорим «бисмилляхи». Почему «мим» заканчивается на кесару? Потому что впереди буква «ба» пришла. Вот то же самое здесь. «Бильвади». Никогда вы не увидите «бильваду», «бильвада». Здесь «харфульба» – это все. «Джар», «харфульджар», «джар, «джар уамаджруш». Бильвади, Ватамудади Наджабу, Сахра Бильват. И как, смотрите, и как Аллах Субхана поступил с самудянами, которые рассекали скалы в долине. Смотрите, какие люди были. Одни строили огромные колонны, одни рассекали горы и скалы в долинах. Действительно, это сильные люди были. И Аллах Субхану не заканчивает перечислять эти все народы. Дальше он переходит к фараону, к фараону. Уафирауна. Зиль аутад Владыкой копьев. Владыка копьев. Аллах Субханахуатааля назвал фараона владыкой копьев. Уафирауна. Зиль аутад Аутад это копья. Аутад. Ди, это обладателя. Обладатель копьев. Это означает, что у него огромное-огромное войско было у фараона. Огромное войско было у фараона. У Афирауна, дил аутад. И с фараоном, владыкой копьев. зиль аутад, дил аутад. У Афирауна, у Афирауна. Дил аутад. Алладина тагау фильбилят, Они, смотрите, Аль-Ля-Вина, не только фараон один, а все они Аль-Ля-Вина, они, которые, означает Аль-Ля-Вина, которые тагау, тагау, они приступили. Отсюда слово тагут. Отсюда слово тагут пришел. Тагут это когда ты переступаешь границы дозволенного. В поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Вот они то же самое. Приступили к границе дозволенного. Балядун это, мы сказали, страна. Или, как в Суре Аль-Баляду, это город. На земле, в странах, в городах. Народ Ад, и народ Самут и народ Ирам, и фараон, и весь его народ. Аль-Лавина биля они все ослушались Аллаха Субхана. Во всех странах. Смотрите, как. Все они приступили к границе дозволенного на земле или в странах. Они что? Творили зло. Они все творили зло. Это большое зло. Фаакстаруфигаль-Фасад. Нечестие. Фасад это нечести. Альфасад, альфасад. аль это нечести. Они творили, приумножили Аксару, много-много-много-много делали в своих странах фига альфасад и приумножили на ней на земле, или в городах, или в странах фига альфасад. Альфасад. Фа Аксару фига Аль-Фасад. И тогда Аллах поступил с ними по справедливости. Фасабба, фасабба алейхим, сабба ясуббу обрушил. Сабба ясуббу, фа это и тогда значит, и тогда фасабба алейхим. Как вот они нарушили, приступили к границе дозволенного. Все, Аллах Субхану Аталя, фасабба алейхим. Роббука, Господь твой, роббука. Олегим это на них, на всех их. Ирам, народа Ирама, народ Ад, народ Самут, народ фараона. Фасобба, алейхим, роббука. Саута, Саут это кнут. Саут это кнут. Но здесь мы говорим бич. Наказание, бич наказание, Саута Адаб, бич наказание, бич наказание, Саута Адаб. Фасабба алейхима Раббука. Саута Адаб. Адаб. То есть много-много различных наказаний. Этим вот такое наказание, вот этим вот такие наказания, вот этим вот такие наказания. Разные наказания. Смотрите. Разные виды наказания для каждого народа были. Разные. Фасабба и обрушил. И обрушил алейхим раббу саута И тогда, и тогда, Господь твой обрушил на них бич наказания. Ла-илаха Инна раббака Смотрите. Инна. Инна раббака. Инна, когда инна приходит, следующее имя, после инна оно будет заканчиваться на фатху. Инна робба, робба, робба. Вот это имя. А кав это уже кафуль мухатаб, это присоединенный дамир, местоимение присоединенное. Да? Мы смотрим на робба, робба-ба с фатхой должно быть. Никогда не прочитаете вы после вот этого правила, Никогда вы не прочитайте иннароббука, роббука», Это будет большая грамматическая ошибка. А вот так вот «Инна робба», «Инна роббака», иннаробахум, роббана», Потому что «Инна» приходит. «Инна Лабиль мирсот би», «Ля». Смотрите, «Инна» это для усиления. Для усиления. И лям для усиления. Лябиль. Лябиль мерсад. Лябиль мерсад. Лям это усиливающий лям. Непременно. Однозначно. Все. Нет сомнений в этом. истине Господь твой. Лябиль би. Это опять харфульджар. Харфульджар, который после него имя приходит. Оно будет заканчиваться на кастру. Бельмерсади, бельмерсади. Мерсад – это засада. Засада значит поистине. Твой Господь, ля бельмерсад, еще непременно находится в засаде. Инна и лям, они усиливают это предложение. Усиливают. Можно было сказать, Роббука бельмерсад. Можно было сказать так. Господь твой в засаде. Когда я говорю, инна роббака, бельмерсат, поистине Господь твой в засаде. Но здесь Аллах в говорит, инна роббака и приходит еще лям. Для ля два раза усиливает. Аллах в это предложение. Поистине твой Господь. Непременно находится в засаде. Ля Илля Ля Илля Он наблюдает за каждым словом, за каждым нашим делом, за, каждым наш... за каждыми нашими мыслями, за каждыми нашими словами. Аллах шпанталя фильмирсад. Бельмирсад В засаде. Поистине Господь твой в засаде. Фааммаль инсану. Что касается человека. Фаааммал-инсану. Фа. -инсану. Фа И что касается человека? фаааммал инсан. И да. Когда? Мабаталахураб-Буху. И да. Мабаталахураб-Буху. Когда птиля от Господа его. Когда его Аллах супановаталя испытывает. Ипталяху. Гу. Это его означает. «Гу» — это местоимение, которое возвращается на инсан. Когда «Ибталяху», когда его Аллах, субхану ата'аля, испытает, «Роббуху» — Господь его, «Фаакрамаху» — и оказывает ему милостью, и крам делает Аллах, субхану ата'аля, этому инсану, этому человеку, «Ванаамаху» — и также его одаряет его различными няма, «няматами». «Няма» — это блага, милостями. Ванаамаху, Акрамаху, Ибталяху, Раббуху. Смотрите, сколько здесь дамиров. Это возвращается все на инсан, все на человека. И дамабталяху, Раббуху, его Господь, когда испытает его и одарит его милостями. Ванаамаху. И даст ему различные блага. Фаякуля, рабби, акраман. Рабби, акраман. Он скажет, он скажет, этот человек, Господь мой почтил меня. Фаякуля, рабби, акраман. Фаякуля, рабби, акраман. Акрамани. Акрамани. Он говорит, меня мой Господь. «Почтил меня!» Смотрите, сколько у меня богатств. Смотрите, как человек, который не верит в Аллаха, и Аллах его испытывает, он ему дает все. Он его почтил всякими благами, всякими, всякими дарами, милости ему дает. И этот возгордился. И он говорит, «Господь мой почтил меня!» Смотрите. Я заслуживаю всего этого. Дал мне сады, дал мне вот это, дал мне вот это, дал мне вот это. Радуется и ликует этот человек, так ведь? Когда человека испытает Господь ему, оказывая ему милости, одаряя его благами, он говорит, Господь мой почтил меня. Смотрите, что, смотрите, сколько у меня богатства. Он меня почтил. Вот как он реагирует. А когда Аллах Шупанаутала по-другому его испытывает, и да здесь опять смотрите, и говорит, и опять испытание, وَأَمَّ. а что касается того момента, когда ида да когда Аллах и бталаху, испытывает его, Факадара алейхи ризкаху. Факадара. Хадара ограничивает его. Алей хиризкаху его ризык. Алейги ему его ризок. Аллах сужает. Рызок ограничивает. Уже в малом количестве приходит ему ризык. Удел его. Фаякуля Робби Аханан! Он меня унизил! «Мой Господь меня унизил!» «Фаякулю робби аханани!» «Аханани!» Смотрите, как он говорит. «Фаякулю робби аханан!» «Меня унизил!» И «Ихана» – это унижение. «Робби аханани!» «Ни» – это «меня» означает. В конце «ни» – это «меня» означает. «Робби аханани!» Меня унизил. Рабби Аханан. алейхи рабби Ахана. Здесь этот человек говорит, Я достоин лучшего, но Господь за что меня унижает? Аллах сам сказал, это и птиля для него. Это ограничивает, когда Аллах Аллаху ему удел, человек, наоборот, должен вернуться к Всевышнему Аллаху, субтитры, возвратиться к Всевышнему Аллаху субтитры, и покаяться, и делать истихфар. А этот же человек, нет, он не согласен. И он говорит, Господь меня унижает. А когда Аллах субтитры, испытает его и ограничивает ему удел, то он говорит, Господь мой унизил меня. Потому что этот человек, он не верит во Всевышнего Аллаха. Видите, как он реагирует? Когда ему хорошо, он радуется и ликует. Когда его Аллах прижимает, он начинает негодовать. И начинает проявлять недовольство. И далее Аллах говорит, «Калян, так нет же! Баля тукремун нальятим. Тук Вы сами, говорите." Не почитаете сироту, ляту ту кремун Икрам ятим и ятимам вы не делаете ятим сирота Ляту ту кремуна ля вы не делаете и крам, вы не почитаете ятима сироту для ту аль ятим кля так нет же но вы сами не почитаете сироту для ту аль ятим валя дуна аля-таамил-мискин. А также вы не побуждаете, таха аддуна. это побуждать друг друга. Это я тебя побуждаю, ты меня побуждаешь. И мы друг друга побуждаем. Валя-таха-дуна, аля мискин Там накормить едой мискина, бедняка. Вы не побуждаете друг друга кормить бедняка дуна аля Амель мискин, и не побуждаете вы друг друга кормить бедняка, кормить бедняка. Вот так Кулюна Туроса, Аклямма и вы так Кулюна, вы кушаете Турос наследство, мирас наследство, да, мирас. Турос, мирас, одно слово. Наследство. Турос. Вы пожираете, кушаете. Турос, наследство, аклян, поеданием. Смотрите, это маздар. Мы проходили это по Аджруме. Так, кулюна аклян. Это маздар. Сначала глагол впереди идет, а потом идет после него такое же слово. Так, кулюна, видите, поедать едой. Поедаете едой! Лямма, жадно. Лямма, акля лямма. Жадно. И жадно вы пожираете наследство. Вот так кулюна туроса. Акля И жадно пожираете наследство. Вата вот кулюна туроса. Акля лямма. Вата вот хаббуналь мала. А также вы любите мал. Вы любите мал. То вы любите мал. Хубан. Джамма. Любовью. Джамма страстный. Хубан. Джамма. Страстной, страстной, страстной любовью вы любите имущество, богатство. Вот. Хубан. Джамма. И любите богатство любовью страстной. Любовью страстной, вот ухибун альмала, Хубан джамма. И опять Аллах Субхану говорит, кялла. Так нет же. Но нет, ида дуккатил арду даккан дакка. Кялля ида дуккатил арду даккан дакка. Ида, когда дуккатил ард, когда землю сотрясут. Сотрясут ее, разобьют ее, разбиением, сотрясением. Даккян, даккя, это разбивать будут землю на маленькие-маленькие кусочки. Дуккятель арду, даккян, даккя. Земля, когда разобьется сотрясением, сотрясением, два раза, смотрите, даккян, Да, да, хейн кстати, малазийский и индонезийский язык, у них множественное число, повторение одного слова два раза. То есть, например, говорят «земля-земля», это означает, что это множественное число. Вот здесь тоже «дакян-дакя». Они сразу поймут, что это «сотрясениями». Сотрясениями сотрясениями дакян дакя арду дакян Сотрясением за сотрясением. Ла Илаха, Илла Аллах. Калла ида дуккятил арду малаку Сафан. Сафа. И придет. Роббука, Твой Господь. ва и ангелы. Сафан. Софа. Рядами. Они придут рядами, ряд за рядом, ряд за рядом. Рядами. Один ряд, второй ряд, третий ряд. Ваджа раббукай. Придет твой Господь. И ангелы придут. Рядами. И, и придет твой Господь. И ангелы придут рядами. я яума идин. Джиа. Первый аят перед этим был аят ваджаа. И придет Аллах, Субхану Господь твой, и ангелы придут. Джаа. А здесь джиа. Это тот же глагол. Тот же глагол. Однако смотрите, как переводится слово джиа. Будет приведен в этот день джаханнам. То есть он не сам придет его приведут. Яума ивин смотрите, Харфульба пришел перед словом Джаханнам. Джаханнам Гойру мунсариф. Смотрите слово Джаханнам Гойру Мунсариф это последний урок по, грам по грамматике у нас был. И мы проходили гойру мунсариф. Должно же Слово, которое после БА приходит, оно заканчивается на Кясру. А здесь БИДЖАХАННАМА. Значит, Джаханнам Гойру Мунцариф, не принимает Танвин, и также он заканчивается на Фатху вместо Кясры. Значит, заканчивается на Фатху вместо Кясры. БИДЖАХАННАМА. Не прочитайте его никогда. БИДЖАХАННАМИ, БИДЖАХАННАМУ, БИДЖАХАННАМА. Ва-джи-а-яу-ма-идзин и-джа-ханна. яу Яума я-та-заккару-ль-инсан. я у инсан и я ивин, Яум это день. ивин я ивин. я тогда инсан Человек вспомнит. я та я тогда инсану Вспомнит человек. У анна она, что ему даст? А что даст ему? Лягу, ему. Это напоминание, это воспоминание. Что ему это даст? она ему не поможет. Человек все вспоми будет вспоминать, но что в этот день все уже? Что она ему даст? и будет приведен в тот день гиенна в тот день человек вспомнит но что даст ему это воспоминание что ему это даст я тогда король и он скажет этот инсан этот человек скажет якуль я лайтани. Я не Я это надо Я надо мы проходили это по грамматике, Я это звательная частица. О! Я лайтани. О, если бы я, Хаддамту, позаботился, Лихаяти, о своей жизни. Лихаяти. О, если бы я позаботился о своей жизни, я лайтани каддамтули-хаяти. Хаят это жизнь. Ти в конце я стоит это я мутакальм. Дамир, местоимение, указывает на мое, на мою жизнь, о своей жизни. Мне нужно было позаботиться. Что-то нужно было подготовить. Я лайтани каддам ту ли хаяти. Что? О, если бы я позаботился о своей жизни и что-нибудь бы припас, и что-нибудь бы сделал. Вот так будет говорить человек, Якулю, Я лайтани, тули Хаяти. Он скажет, О, если бы я позаботился о своей жизни, Якулю, он скажет, Я лайтани, О, если бы, О, если бы, Я лайтани, Я лайтани, Я лайтани, О, если бы, Я... Поддам ту, поддам ту. То есть ту это я, лихаяти, о моей жизни позаботился. Фоя ума идин, опять я ума идин. В тот день, ляю адзибу азабаху ахад. В тот день, фаяума ума идин, ляю угаздбу, ляю угаздбу. Никто не будет наказывать наказанием, как Всевышний Аллах супанталя наказывает, никто не накажет так, как накажет Аллах супанталя ляю адабаху, ахатун, пояумаиви ляю аддибу, адабаху, ахадун, никто, ахадун, никто, в тот день никто не накажет так, как он наказывает, как его наказание, как Всевышнего Аллаха супанталя наказание, никто так не накажет. Валяюсику, валяюсику васакаху, ахад. Влаюсику васакаху, ахад, и никто не свяжет васакаху, аковами. И никто не свяжет такими оковами, какими он связывает влаюсику Васакаху. Ахад. Валяюсику не связывает. И никто не свяжет такими оковами, какими он связывает. Я аятуханавсуль мутма инна. Я аятуханавсуль мутма инна. О душа. Я аятуханавсуль мутма инна. О душа. Обречая покой. Мутма инна. Я аятуханавсуль мутма инна. Я опять это. О душа. Я я туган ганнафс... О душа это взывание смотрите и аяту ганнафс о душа обретшая покой аль мутмаинна это та которая душа обрела покой обрела покой я я туга на о душа обредшая покой ирджи или радыки роды я там морды Ирджиай или аробики, роды я там мордыя. Вернись к Господу Твоему довольной и снискавшей довольства. Роды я там мордыя. Ирджиай или аробики, роды я там мордыя. Вернись к Господу Твоему довольной и снискавшей довольство. Ирджиай, возвратись. Возвратись, иля раббики, или раббики к, или к. Джармаджур, видите? Иля рабби, или рабби, или раббики. Родыятан, мардыятан. Довольное и снискавшее довольство. Вернись к Господу Твоему довольной и снискавшей довольство. Родыятан, мардыятан. Фадхули и войди фи в число моих праведных рабов. Фадхули и войди же в число моих праведных рабов. Фадхули фи и войди в число моих праведных рабов. Фадхули фи войди в число моих праведных рабов. Вадхули! Джаннати и войди в мой рай, и войди в мой рай. Вадхули джаннати, джаннати, мой рай. Аллах Спаситель говорит: и войди в мой рай. Входи в джаннати. Субханак Аллаху мби хамдик ашхаду аля илля илля анта астагфирука атубу илейка.